Всем привет! Вы смотрите «Универа News в студии Элины Земскова. Итак, сегодня в выпуске. Что было во второй день форума по педагогическому образованию? Первый день лета в музеях Казанского федерального университета. Спортивно-оздоровительные мероприятия для детей сотрудников КФУ. В Институте психологии и образования КФУ продолжается международный форум по образованию. О самом интересном из того, что ожидало участников, мы расскажем в следующем сюжете. 30 мая на пятом международном форуме по педагогическому образованию в Казанском федеральном университете продолжился ряд пленарных докладов, симпозиумов, лекций и других мероприятий с участием специалистов со всего мира. We'll see what what will what will go on, and then I have uh, a simple, we gave in a symposium also with colleagues from here and other colleagues from other countries, and so we'll see what is what is going on and and what what can grow out of it. Одним из таких мероприятий стала презентация межнациональной коллективной монографии с участием ученых КФУ. Необходимо было сделать анализ того, каким образом принятые, принятые государствами различными различные эм, э, такие политические э, решения относительно подготовки учителя находят отражение в реальной практике. Проект посвящен вопросам обучения преподаванию. Другие его участники, почетный профессор Оксфордского университета Йен Ментер и профессор университета штата Аризона Мария Тереза Татто, также приняли участие в форуме. We have a Teresa Tato's two countries, Mexico and the USA, and Russia, where we have a chapter written by the director of this institute, and uh, Ida Kalimulin, and by Rosa Valieva. Well, I am interested in a number of things. I do um, a lot of research, comparative international uh, research uh, in education, but also more broadly on, I study the effects of reforms on uh, education systems. Um, think, uh, you know, more, uh, одним из мероприятий стала презентация научных ассоциаций об исследованиях в области образования рассказывали представители российских и ирландских вузов So I come here for a number of reasons. Um, this year I'm, I've spoken at one session. I'm now speaking on behalf of my, uh, my own country's education society and this afternoon I'll have one final session where I have to chair um, a plenary so these are the reasons I come. Артём Тупичкин, диана Шилова Влитяров, андрей Багаудинов, универ -Ньюз. Музеи Казанского федерального университета подготовили программу в рамках акции Проведи первый день лета в музеях университета. Как стать участником программы и что будет вас ожидать, смотрите в следующем сюжете. 1 июня в Международный день защиты детей в музеях Казанского федерального университета пройдет акция Проведи первый день лета в музеях университета. Музеями разработана программа включающие квесты, викторины, музейные занятия, различные тематические экскурсии. Эта акция позволит ребятам побольше узнать об истории Казанского университета, его научных школах, открытиях, а также принять участие в различных интерактивных программах. Акция проводится для всех желающих. Вход для семей сотрудников КФУ свободный. Например, в Музее истории проходит специальная игра «Музейный лабиринт» или можно назвать семейный лабиринт, который дети могут пройти вместе со своими родителями. Даже она будет интересна, потому что к нам приходят и дети семи лет, которые сложно познать науку историю Казанского университета, и дети, и родители им в этом помогают. И на самом деле были родители, которые больше радуются этой игре, чем сами дети. Каждый музей приготовил какое-то свое особое мероприятие, когда дети смогут посетить музей, дети сотрудников университета и сотрудники бесплатно, посетить, познакомиться, увидеть что-то такое, Интересное, уникальное, оригинальное. В нашем музее мы подготовили музейное занятие ⁇ Калейдоскоп культур ⁇ когда как раз-таки за одно посещение можно так путешествовать, побывать во всем мире. Это именно то мероприятие, которое всегда вызывает интерес у посетителей, причем как у детей, так и у их родителей. Многие не попали в нашу программу, потому что и запись полная, и некоторые не смогли по разным причинам попасть. Мы ждем их в музеях Казанского университета с понедельника по субботу, с 9 до 6. Мы работаем открыты. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В бассейне спортивного комплекса Бустан пройдут спортивно-оздоровительные мероприятия для детей-сотрудников КФУ. Что ожидает участников в этот день, вы узнаете в сюжете Алсу Саттаровой. 1 июня в плавательном бассейне спортивного комплекса Бустан пройдут спортивно-оздоровительные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. детей. Казанский федеральный университет, несмотря на то, что он ежегодно проводит мероприятия на своих спортивных площадках и концертных для детей. Также в этот день, 1 июня, предоставляет свои площади для детей, сотрудников и ближайших домов в прилегающей территории. Данное мероприятие проводится впервые. Его цель – привлечение детей к занятиям физкультурой и спортом. В этот день открывается два бассейна. Большой и малый бассейн. Дети сотрудников, дети, учащихся наших студентов, могут посетить этот комплекс и вместе с детьми посетить наш бассейн. Там будут работать преподаватели профессиональные, которые их обучат навыкам плавания, навыкам ныряния воде, прыжкам в воду. Ко дню защиты детей сотрудники плавательного бассейна, который находится по адресу проезд профессора на 3 подготовили разнообразную программу, в которую будут входить оздоровительное плавание, навыки плавания в подвижных играх, эстафеты и подвижные игры с мячами. Мероприятие будет проводиться с 9 до часу дня, будет разбитым по часовой, то есть по часу купания будет. То есть необходимо приходить в свои к началу часа, чтобы раздеться и посетить бассейн. Для прохождения на территорию бассейна необходимо предъявить пропуск, а также иметь при себе плавки или купальник, шапочку, сланцы и полотенце. Алсу Аттарова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. А сейчас в нашем обзоре мы расскажем, что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете. Во время заседания ученого совета Института физики КФУ состоялось вручение именных стипендий академиков Российской Академии Наук Рольда и Ренада Сагдеевых. Стипендии получили магистранты второго года обучения Института физики КФУ Илья Чуприн и Фадис Мурзаханов. Именные стипендии академиков Сагдеевых вручаются 2012 года студентам и магистрантам Казанского университета, имеющим отличную и хорошую успеваемость, проявившую себя в научной деятельности в области физики и химической физики. В детском саду комбинированного вида с сатарским языком воспитания и обучения номер 188 Казани впервые прошло занятие английского языка, где ассистентом преподавателя выступил антропоморфный робот. В рамках проекта было предложено протестировать возможности использования робота в детском саду для повышения эффективности обучения иностранному языку. В ходе первого занятия робот познакомился с детьми и провел с ними зарядку. Инициатором проекта выступил Евгений Магит, руководитель лаборатории интеллектуальных роботехнических систем, профессор высшей школы КФУ Лилия Талипова, Универньюс. Казанский университет считает особо значимым сохранение культурных традиций. Об одной из таких добрых традиций вы узнаете далее. На этом все новости. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся.